Привет, друзья! Если у вас есть швейно вышивальная машина, немного желания и умения, ремонт любимых вещей и украшение интерьера становится делом простым и приятным. Мне понадобился материал, чтобы починить диван, который разодрали мои многочисленные домашние любимцы. А самое простое было вырезать материал из подушки, что я и сделала. Но ничего не появляется из ниоткуда, а там, откуда оно пришло, возникает дыра. Нужно заполнять пустоты. И на помощь приходит и Inovice XV, PE дизайн и изображение из интернета. Создание дизайна в программе, пожалуй, самая простая задача. И поскольку цель мастер-класса – это предоставить вам готовый дизайн и пояснить, как его вышить, а не научить создавать дизайны в программе, то, скажу просто, делается дизайн на раз, два, три. Если вы смотрите ролик на YouTube-канале, то в комментарии под видео вы найдете ссылку на файл, который можете скачать и при желании повторить. Сохраняем дизайн на носитель и несем его к нашей вышивальной машине. Для работы я использовал какую-то ткань, похожую на искусственный велюр, потому что она подошла по цвету. Плотный полуотрывной стабилизатор GANOL 1950. Ну, на самом деле нет такого термина полуотрывной, просто он хорошо отрывается в одну сторону и чуть менее хорошо в другую. Плотные стабилизаторы я часто использую при вышивании в технике фотостежок, если плотность под вышивкой не станет дальнейшим помехой при эксплуатации изделия. В противном случае я возьму что-нибудь плотностью 38-50 грамм на метр. Отрезаем стабилизатор чуть больше размера пялец, кладем сверху материал, запяливаем и ничего, ни к чему, ничем не приклеиваем. Добиваемся, чтобы ткань и стабилизатор были упруго натянуты и не было морщин. Завинчиваем винт и идем к вышивальной машине. Кто-то в инстаграм поинтересовался, а не близко ли машина стоит к стене, не будет ли это мешать движению каретки во время вышивки? Будет, если стол не отодвинуть. Но мой стол комфорт, он на колесиках и легко перемещается по студии. Это очень удобно. Комфорт он и в Африке комфорт игла на машине у меня стоит антиглю я не люблю менять иглы и поставив одну насилую ее пока не устанет ну, либо пока не столкнусь с трудностями при вышивании видели да автоматическая заправка это круто а вот теперь подбор цветовой палитры я не занимаюсь созданием палитры для программы. Мне эти трудоемкие действия не доставляют удовольствия. Создаю дизайн, используя встроенные карты цветов. Затем распечатываю цветовую палитру дизайна и уже ориентируюсь на то, что вижу на бумаге, подбираю нитки. Посмотреть процесс подбора ниток можно в ролике про работу с файлом DST. Ссылка в верхнем правом углу. Мой выбор пал на следующие номера палитры Аврора – 801, 531, 813, 755, ну и так далее. Единственное, я бы порекомендовала выбрать предпоследний цвет немного темнее. Я вышла 486, но на мой взгляд 488 подойдет лучше, будет более контрастно. Вышивка фотостежка – таинственный процесс, в котором что-либо проясняется только к концу действия. Во время вышивания последних трех цветов я поняла, что все получилось. По окончании вышивания, если это вышивка фотостежок, я всегда обрываю стабилизатор по краю. Так проще проводить ВТО. Как вы видите, ститулую не сильно, все разгладилось под утюгом. Ну все, можно пристраивать вышивку на изделие. Пожалуй, это был самый сложный процесс, по крайней мере, для меня не умеющий шить. Заправка верлака, выбор строчки, измерение, отрезание – жуть. Но я справилась. Вся эпопея заняла 300 минут, и подушка готова. И 200 минут из 300 я была свободна. Работала только моя машина. Обожаю машинную вышивку. Всем хорошего дня!